А тем временем Федерация автовладельцев России опубликовала оптовые цены на бензин от компании «Газпромнефть» региональной продажи. Согласно информации Фарс сегодня 98-я марка топлива «Супер Евро» оптом продается по 44 рубля и 32 копейки за литр. 95-й бензин «Премиум Евро» по 42 рубля и 34 копейки. 92-й по 40 рублей 68 копеек. А вот дизельное топливо по 45,90. Интересно, что розничная цена на автозаправках той же «Газпромнефти» нефти немного ниже оптовых. Федерация автовладельцев делают неутешительные выводы и дальнейшее подорожание топлива, а также другие услуги, товары не за горами.